Всем привет! На связи мистер Фисер. Продолжаем играть Orient View of the Visps. И, собственно, сегодня мы, наверное, заберем вот эту штучку, потом сходим вот сюда за квестом Алмаз без огранки. Возможно, это если здесь то, опять же, дух здесь заберем. Это пока я не знаю, пока я не знаю. Вот и пустыни мыш. Получается, все, ушли. Единственное, вот тот момент непонятный, но, скорее всего, тут, я думаю, вы знаете, кто там, и ничего объяснять не стоит. Давайте заберем то, что мы должны были уже давно забрать походу. Ах, ты ж собака. Е-е-е, yeah, бейба. вынырим отсюда и там колбасит как мост а. Экс, на самом деле классная способилите э, нифига да Нифига. Разбиваем. Э, горликова руда, да? Ух, е ⁇ даже так она была спрятана, офигеть. Не думал, что так могут запрятать. Так, вот он. Ток. Давайте поговорим с ним. Это что? Драгоценный камень? Он явно не был обработан. Я бы на твоем месте показал его специалисту, чтобы убедиться, что он безопасен. Чирик. Ну, понятно. Понятно. Понятно. Ты не специалист у нас. Здесь. А здесь у нас единственное место это вот сохранение Классно. И больше ничего нету, да? Больше ничего. Да, кто бы знал, что здесь просто стоит ток. А мазь без огранки подверенных... Вы нашли зловещий камень. Возможно, какой-нибудь любитель драгоценных камней сможет вам о нем рассказать. Задача отнести зловещий камень тому, кто у них разбирается. Блин, а кто? Кто у них разбирается? Странно это все. В общем, сюда мы попасть по ходу. Хотя, может быть, сможем, да? Вот здесь вот если попробовать что-то по... И там по-другому сюда попасть. Там, да, там же этот... Один приказывает. Сейчас попробуем. Попробуем там победить этот момент. Ага. Все, по мне уже пошел урон. Ай-яй-яй. Отлично. Отлично, нифига не отлично. Как тут быть? Никак по-другому не быть. Ай, ай-яй-яй, ай, ай. есть контакт. Так, дверка открыта. Сохранение есть. Ты-то мне и не нужен. Так, вот он. он. Давай, еще раз. Давай, давай, давай, давай. Давай, вверх стреляй. Ага, пошел, попал. Ну и бред, конечно. Так, тут я подхилюсь обязательно. И еще попытаю удачу здесь. Так, тут надо способилити зайти. И у нас тут притягивание к врагу. Давай я тут. Еще раз, пробуй. Но no. eh? Давай, давай, давай. А как тебя победить Я без понятия самоубийца Да не свезло мне бесполезнятина она получилось, да? Ну, окей, ладно, я готов к такому небольшому поражению. А, ладно, мы в следующий раз тут все дособираем. Че, что поделаешь? Так, а сегодня мы давайте вернемся вот в нашу такую обитель. Посмотрим. Мы же можем тут что-то досделать. И это будет классно. Так, а что мы можем тут сделать? Давайте с ним поговорим, громом нашим. Подветренный пустош, значит. Видно, настоящее название все забыли, если вообще знали. Подветренный пустошь. Егора. Так назвался мой родной город. Город твердого камня и пестрого стекла. Сполинских Сводов и высоких шпилей. Он заслуживает, чтобы о нем помнили. Так, горликова руда мы можем. Ага, вперед и вверх. мог очень любит дома на деревьях. Давай построим еще несколько. Ну, блин, еще надо две руды ждать. Эх. Жадные. Жадные. Очень жадные. Блин, не могу я тут крутануть так, как надо. Давай с тобой поговорим, Тали. Как успехи тут получились? Но здесь у меня, конечно, цветник в роднике. У меня никогда не получалось выращивать цветы и старом саду. Может, здесь им больше понравится? Давай посмотрим. Понравится, нет? Тогда приступим. О, точки посадил. Молодец. Я ж был волновался, что этот сад никогда не сравнится с тем, что был у меня раньше. Но, видно, я ошибался. Твоим цветам с здесь очень хорошо. Ой. Ничего страшного. Так, а что мы можем еще сделать? Может мы можем как-то это повыше подзабраться там, полететь. Офига, да? Что Офер скажет нам? Рад тебя видеть. Навыки все те же самые у тебя. А мы, значит, можем вот что сделать. Вот так вот быстро мы можем Проникнуть к карта Тихого Леса. Задание, блин, продолжайте исследовать Тихий Лес. и Что поговорить? Ага, вот ему любимый следует Тихого Леса. Эта последняя часть карта вышла изумительно. Теперь в лесу нам знаком каждый уголок. Теперь-то я там точно не заблужусь, хотя я туда и не собирался. Поможете по я дам тебе скидку на любую карту. Отмечаю на эти карты своё. Ага. Питку, говорит, дам тебе. Ну, давайте. Чеки энергии. Это все из моих наблюдений удачи. Карта Тихого Леса в обычное задание выполнено. Пожалуйста, следуйте их Леки и Люпа. Спасибо за помощь в восстановлении карты Тихого Леса. Она, конечно, не самая точная, зато определенно не скучная. Вообще составлять карты весело, но обычно более-менее безопасно, не то, что сейчас. Карта Тихого леса, да. Люпа-люпа. Все, я пошел от тебя. Пока спасибо, что ты мне там помог на карте все отметить. Я очень рад, что ты такой любезный. А, Чем еще можем тут? Где песок у нас еще? Это был песок еще. Нет, да? Да, нет, нет, нет, да, да. Так, что нам Ток скажет? Я слышу что осталось твоей подругой, но все понятно. Ничего хорошего он нам тоже не говорит, к сожалению. Здесь мы допрыгнуть да, до этой фигни не можем почему-то. Может, нужно отсюда прыгать? Нет, не отсюда. Отсюда не прыгается. Может, нужно вот отсюда прыгать? Тоже не нужно. Не можем мы так запрыгнуть. Блин! плохо. Не можем. Но эта фигня нас не поднимает вверх. О. Вот такие цветочки у нас теперь тут светятся. Это же самое. Ничего нового. Так, что наш дружок говорит? Это обработает, тебе как следует. Оп, секрет. Вы получили новую осколок духов. С ним вы будете чувствовать секреты поблизости для использования нажмите Амаз без огранки. А, это вот это. Ух ты ж, нифига себе. Ч ⁇ -то мы теперь чувствовать будем. Секретные стены становятся полупрозрачными. Ого. А -а -а. Прикольно. Давай, что-то нам расскажешь. Моя папа шепчет о твоей подруге говорят, что ты пытаешься ее спасти. Это у меня была подруга, а потом остались лишь сверкающие осколки. О да, твоя сила восхищает, и я запомню, как тебя зовут. Так, осколки. лучше мы, к сожалению, тут, вернее, взять не можем. вязание крыльев, искусство боя. Живучесть. Интересно, энергия получать одну пунктную чеку энергии? Не, спасибо, но... Из этого все хорошо. Урон, притяжение. Ладно, я понял. Ненароком выполнил задание, которое не хотел выполнять. Но я не думал, что это у него выполняется. То есть, если мы откроем карту. Карту, говорю, откроем, если. Перейдем сюда то мы прошли задание вот это, которые <смех> не так давно взяли. Круто. Что ж. Хоть, хоть что-то мы и прошли, не знаю, что мы это пройдем сейчас. Так. Что хотите? Ты ведь знаешь Великого Баура. Он могущественный хранитель, только спит все время. Чтобы его найти, нужно повернуть на север не доходя до родника. Ну знаю конечно это место я безусловно. Тик. Был я тут конечно был. Пиво пил. Я мог, храбрец, ты ведь меня помнишь. Мое легендарное сражение с по ПВОем не забудут никогда. И не забывай всем об этом рассказывать для укрепления боевого духа. Да, боевой дух. Блин. Вот что творить тут, а? Ничего не потворишь. Да, постепенно деревенька тут наполняется. Что мы можем сделать? Вопрос, да? Иски вот эти все. Ой, как же это все сложно, да? Но мы можем вот вниз сходить, да? А, мы можем здесь, по-моему, здесь что-то песочное было, нет? По-моему, что-то было. Нет? Указалось? Да чтоб тебя... Нет, здесь вниз мы не можем спрыгнуть. Окей. Цветочки. Ого. Все забрали. Блин. Блин, даже здесь цветы, офигеть, прям реально цветов стало много. Так, ладно. Окей. не скажет? Говорят, что ли, в лесу два крыться? А, ну это понятно. Да я все помню. Что должно произойти, чтобы мы смогли попасть выше? Ну что, все-таки дом должен построиться. Где беда? Большая беда. Давайте с софером погутарим, заберем у него все, что тут есть. Вообще пофигу. Усиленное пламя, звезда духов, остановилась и закрутилась на месте. Турелька. Красная турель. Хоть на чеку дух. Все, офер у нас. Полный офер. Хм. чека жизни у нас тут где-то завалялась. Да, все собрали. Можно так сказать. Ничего больше нету. Чудо, удивительное чудо. Светлое озера Есть что собрать. Тут есть что собрать. Тут вообще вес какой-то. Собирай, собирай. И родник еще что-то говорит, что... Дружище. У меня есть для тебя секреты. Хм. Да. Что тут ты не скажешь? А мы можем. Давайте поплаваем немножко. Ну, я просто ничего другого не вижу. Осталось совсем немножко времени. Мы поплаваем, поплаваем и и наплаваем себе что захотим так выходя отсюда нам нужно чуть ниже да правильно же я учутился не там где я хотел Ого. Вот еще есть один. Отлично. Заходим сюда. И оказываемся... Ой, у нас тут, смотрите. Все плохо совсем. А я хожу. Помпас мы вроде как находили, нет? Интересно. Не мы тут якобы не можем подняться, да. Я а почему бы нет? И тут бесполезно. Нужно правильно повыше здесь. Смотр, полетим. Правильно, да, Том Русли. Ай-яй-яй. Да что ж такое? Я как надо поднялся. Тут что у нас? О, -о, -о, -о. Водичку слили, да? Классно. А -а -а -а. Ну вот я и тут. Фрагменты ячейки жизни теперь. Не жизни, а энергия теперь наш. Классно. Что угу. ж такое? Я не то нажимаю. Понятно, я тут буду... свою жизнь крутиться и вертеться. А, нет, все-таки нет, да? Все-таки нет. И не буду кружиться всю жизнь ой угу. мы можем пойти ниже о так а можем сначала заглянуть сюда Ой, ой. Блин, еще надо попрыгать. И... Yeah. Вот мы ее и забрали. Но ячейка жизни у нас еще тут предстоит... Подсобрать и... Типа вот такой есть ходик, да? Ага, тут похода переместится и мы можем сюда заходить, да? Ну да, все верно. Ой, в честь этого нам дали вот такую прекрасную... духаинку так мы можем сгонять сюда наверное сейчас и сделаем вечно Понятно. Да чтоб тебя. Они прям знают, когда я буду идти. Колючка. Вы получили новую осколку духов. С ним враги, наносящие вам урон, тоже получает урон. Друзья. Офигеть. Так, поднимаемся вверх. Хватит нам тут торчать. Колючка, блин. Да. Вот ты. Ох. Ну да, я же все тут понакрутил, понавертел. Пламя. Ох. Давайте турельку поставим. Давай стреляй уже. Ага, останавливать можем. Ну да, действительно. Так. Что мы еще тут можем увидеть? Видеть мы можем чистую водичку. И в ней мы можем увидеть, что тоже есть чем полакомиться. Но как до всего этого добраться я пока не вижу. Потому что не через воду. Ладно, всплываем быть так и быть но это конечно интересный вопрос ну что с этого места ой там прямо рождают и рождают их Оп, прогниты чеки жизни. Ага. Ну, поплаваем мы, допустим, да. Допустим, поплаваем. Тут ничего нету. Ага. И зачем нам этот механизм крутящийся вопросик? Понятно. Незачем. Бесконечный рост. Как это еще можно назвать? Так, ну тут мы не можем никуда забраться. Такая же фигня возникает. Не, не цепляемся и, соответственно, не подбираем. Блин, совершенно. Мы здесь не можем никуда пройти. Ого, вот это да, да я пошел отсюда. другого пути просто нету я просто его сам не вижу так тут есть непонятные варианты э -э. как вот эту хрень-то открыть для гараж. Любому она как-то открывается. Лентус, клинтус Я не уверен, но, может быть, все-таки это то. Ого, давайте корм корм для меня. Так, возвращаемся. Усвояси. Так дерево надо обязательно. Проверяем. Нет, нифига. А где тут может быть какой-то механизм? Не понимаю я. Где этот механизм может быть? Блин, это очень странно на самом деле, очень странно. Ладно, мы туда не смогли пока попасть, как-нибудь это в следующий раз осуществим. А, сегодня я думаю, надо заканчивать, но делать мы это сможем. Давайте вот здесь вот за. Еще одной штукенцией сгоняем. Так. Ага, угу, угу. Да идем вперед чисто. Чисто идем вперед. Так, где тут эти самые? Ах ты, гадство! Ай, ну Ай, спокойно. Так, ладно уже до сюда добрались это хорошо так еще лучше Ну вот мы и отхилились. М -м, ты прилетишь сюда, нет? Поза. Давай еще стреляй или не стреляй. Так, все, Ори прилип. А вот здесь почему-то не получается как следует. Да чтоб тебя... Почти. Почти, как говорится, не считается. Ну, вот он я. Блин, она забывает, да? Что я существую. есть у забрали забрали то что хотели И по красоте вообще ребята а, сможем ли мы вот эту штуку забрать давайте пробовать быстренько я так полагаю нужно сюда подняться или нет или да да или нет Ладно Без энергии пока что Но Попробуем В любом случае Ого Так, ну да, я здесь. Так, а тут энергия-то где? Интересно. Где энергия-то? Блин, неужто она где-то там? Че, вниз падать придется за энергией? Какие они все наглые, а? Ровят меня скушать. Так, вопрос. Где ты? Где ты, энергия? Где же ты? И не тут она. Тогда где она? Роско. И не тут, и не там. Где ты? Энергия. Веняю. ой-ой-ой да как все плохо то тут и ничего не скажешь ладно без энергии пока обойдемся а, чем мы займемся в следующий раз в следующий раз мы займемся ладно в Следующий раз будет секрет чем мы займемся поэтому мы пока отправимся в родниковые поля и на этом будем заканчивать, с вами был офисерк, всем огромное спасибо за внимание и всем пока.